А ничего, что мне свой в задницу. Понимаешь, мне свой в задницу выстрелил. Ч, рофлите? Ну да. Что? Ту-бихайн, ту Что ты делаешь, дурень? Волочпи, nice. найс. Что ты делаешь, дурень? What nice, guys? What the fuck? сейчас убьет меня? Ага, хрэ. Так, мне надо угол войти. А ты-то куда бежишь? Э! Ты дебил! Он ч, конченый? Просто дохренал мне отдал. Где он там? А, понял. На, играй с помойкой. Ставлю. Вот это гениальный мув просто был. Просто гениальнейший, блин. Я типа увидел, что у них три челика на Б. Ой, Они меня простреливают, ясно. Меня чел простреливает за вот этой штукой вот? Я навел. минус 59 Да Б... зарежь не ты его, найс, nice. well. Сейчас главное, что побой еще убили. Найс nice. <связь> Блин, если. Я... И то, и то он чисто такой, блядь, на приколе, блять. Он даже Который, блядь, тоже нихуя делать не может. Причем, к... смотри. Вот. Пишет, блядь. Да, и, пишет изи, из чем... телек. 9-10 играют Я и 10. говорю, типа, что мы типа, говорим, что теперь новый. Блин, да, Челки, Блин, каши, каши. Вот так Блин, вот сейчас фон. играется в CS. Название в Калашах, нон-прайм. Ну да, как бы у меня-то есть Prime, а вот тут челик, без прайма. Пошли мы на ваши калаши, проверяем. Сейчас мне кажется, еще КД приведет. На бакарде опять захуячил, блядь, самого, самого бесполезного челика, дурачок ебаный. Да игорь как мне копить опыт, блять? И предом сохранив, блять, свои нервы. Ну да, заметьте, я с праймом, у которого был первый, когда мы с тобой катали, а сейчас четвертая нова, здрасте. Опять этот, блять, оранжевый шкаутом, блядь. Ну или прайм, а причем я, я не понимаю почему хватеет аханжу если не уйдут в корону ты убьете? ебать ты ебил блять с читами но я без подрубил. а прикинь он скажет типа все понятно еще и этот подрубил или ничего не крутил но палас палас убил Слышь, он тебя с этого просто... У него, походу, очень жесткий чит очень. Че, правда, Никита? Ой, мне сразу... Ой, все, здорово Я же сказал, что я с читами играю тоже Я мухаешечку красивую Шорт, давай а зачем Калаша всего сейчас убьют? Почему такие дебилы? Если нас сейчас с тобой понизят, а их забанят, нам с тобой не вернуть по у нас понизят. Челик вообще гулял.